привет ребята в этом видео я дам три лучших совета как сделать черный фон для ваших видео менее чем за две минуты первое что вам потребуется это черный фон как этот если вы одержимы у вас вероятно уже есть профессиональный фон но он стоит денег, поэтому я сделаю бюджетный вариант. Моя стена типа белая, поэтому я просто прикрепил кусок черной ткани, тканевой клейкой лентой, чтобы она легла как можно ровнее, без складок. Второе, что вы должны сделать, расположить ваш объект съемки как можно дальше от стены. В моем случае модель менее чем в одном метре от фона, просто потому что у меня мало места. Если объект будет расположен слишком близко к стене, это может дать тени от светильников. Но с черным фоном, даже если у вас будут тени, это будет черное на черном. Поэтому черный фон освещать легче всего. Настоящий секрет кроется в освещении. Например, тут у меня справа недорогой софтбокс. Третье, что вы должны сделать, это расположить освещение как можно ближе к объекту. Причина в особенностях освещения. Свет падает быстрее, или давайте скажем, он быстрее испускается вблизи от источника. Располагая светильники ближе к объекту, вы получите более яркий свет именно на объекте. И когда свет достигнет ткани фона, он будет уже не такой интенсивный, потому что отдалится от источника. То, что нам и нужно. Мой объект съемки расположен приблизительно в метре от камеры, а свет — между камерой и объектом. Как видите, нам удалось добиться полностью черного цвета для фона. Это простая инсталляция, которую можно использовать, например, для интервью. Все, что нужно, черная ткань и один светильник. Вы можете взять ткань куда угодно. А ваш черный фон будет однородным на всех кадрах. Это были мои три лучших совета, как сделать черный фон для ваших видео. Спасибо, что смотрите. Если вам понравилось, можете смело поделиться.